Двое приезжих из Средней Азии напали на женщину на востоке Москвы и изнасиловали ее, сообщил источник в правоохранительных органах. Двое мигрантов, работающих дворниками, находясь в нетрезвом состоянии, напали на женщину на Вишняковской улице и изнасиловали ее. В отношении двух уроженцев среднеазиатского государства возбуджено уголовное дело. Отмечается, что насильники были задержаны на месте преступления, после того, как прохожие услышали крики женщины и обратились в полицию.